Здравствуйте, уважаемые слушатели! Делаю сегодня второе видео по поводу той продукции, которая мне вообще очень понравилась. Значит, здесь в основном преобладает продукция чистой линии. И стульет это красоты, но они просто сейчас у меня говорю, перебазировались в разные тюбики. Значит, ну С чего мы начнем? Мы начнем с самого первого. Это с чистой линии легкое репейное масло. пять в одном. Значит, э, вот это масло я купить решилась уже совершенно недавно, когда уже себе папа накупила очень много различного масла. Вот, я решила это делать одна, делать, э, делать сама, значит, делать на касторовом масле, которое я купила в аптеке, тоже которое стоит, раньше касторовое масло стоило копейки, а сейчас оно стоит очень достаточно дорого. Вот, но мне очень захотелось обратить ваше внимание именно на вот эту прелесть, которую я купила, и нисколько не жалею, что я, я его купила. Значит, легком депейном масле. Ну, сами прекрасно понимаете, что это масло предназначено для укрепления волос и для стимуляции значит, роста волос то, что укрепление, то есть у кого волосы, допустим, как у меня волосы были очень очень редкие, то для того, чтобы заставить проснуться волосяные луковицы, то нужно, нужно пользоваться вот такими вот маслами. Некоторые масла в этом очень сильно помогают. Значит, здесь заявлено что действует он и на кожу, и на корни, и на волосы. То есть, если в каком-то средстве, вот вы, допустим, используете, э, используете желатин, вы ламинируете волосы, и вы можете только на волосы его использовать, то есть вот это средство вы можете использовать и на кожу, и на корни, и на волосы. Значит, здесь заявлено 5 средств. Почему знаете, 5 в одном? Пять действий заявлено в этом препарате. Ну, я его называю препаратом, средством, тут уже, я все-таки медик по образованию, поэтому для меня это препарат самый настоящий. Значит, первое, они укрепляют. Второе, у него детоксикация. А, заявлено третье, ламинирование. Стоит он всего 91 рубль. А вот, и сейчас, значит, третье средство это ламинирование, потом питание и блеск. Значит, что такое укрепление? В нем находится очень много, очень много и химических веществ, и естественных природных масел, которые укрепляют волосы. Это раз. Второе – детоксикация. Значит, девочки, в этом масле находится средство, которое является антипедикулезным средством. То есть, если где-то у кого-то что-то вдруг возникло, и появилась какая-то ненужная вышивка на голове, то не надо пользоваться всякой дрянью, очень дурно пахнущей. Поверьте, это масло оно в себя, содержит в себе компоненты, которые имеют запах розы. Вот. Пахнет оно очень исключительно и таким образом можно избавиться от педикулеза, и причем совершенно спокойно, приятно, приятно пахнет. Но единственное, что нужно будет замотать очень плотно голову и нагреть эту голову, и, на, и нагреть волосы. Значит, дальше на ламинирование. В нем, значит, он действительно ламинирует волосы, ну, а следовательно, если ламинирует, то питают и придают блеск. То есть я этим маслом, Мажу не только волосы, корни и, и кожу головы, я также мажу лицо, руки, то есть я не боюсь этим маслом воспользоваться. Как я начинаю пользоваться этим маслом? Я наливаю какую-то емкость, в небольшую, с крышечкой немного воды, нагреваю до 70-60 градусов, ну, то есть, чтобы она уже была горячая, кладу туда вот это все оно хорошо закрыто, вот, и накрываю крышечкой. Буквально 10 минут и масло уже разогрето. То есть, девочки, вот кто не понимает, что это такое, то лучше не берите. Потому что для того, чтобы это масло оказало свой нужный эффект, его нужно разогреть. Оно действительно великолепно ламинирует. Действительно так. Значит, после того, вы, вы, вы вытащили, видите, что она нагрета, все, все тепленькое. Вы откру, откручиваете вот этот тюбичек. И вот посмотрите, насколько удобно. Я наношу буквально за несколько секунд это масло на волосы, на кожу. Ну, то есть, пользоваться вообще для удовольствия. Но еще что. Здесь откручивается вот эта крышка, вот эта, и вы сюда можете залить Ой, великолепно пахнет. И вы сюда можете залить все, что нам в вашей душе угодно. Ну вот, допустим, у меня было его вот столько, у меня сейчас уже вот столько. То есть я вот три раза воспользовалась, но у меня и волос не, не густой. Я просто читала у Татьяны Дыма, я читала у нее... Ее отзывы, она говорит, что она постоянно покупает репейное масло, масло чистой линии и постоянно обрабатывает, но она только на волосы его обрабатывает. Я вам могу сказать так. Я делаю так. Я его нагреваю и уже в нагретом виде на волосы. Дальше одеваю целлофановый пакетик или мешочек. Сверху я раньше одевала полотенце, потом было на феном. Дурью вот это не занимайтесь, не тратьте лишние электроэнергии. Одевайте просто шерстяную шапочку. Эффект согревания намного эффективнее эффект ламинирования будет много лучше. Вот у меня третий раз получилось вообще великолепно. Но я чего испугалась? Я испугалась, потому что я даже не смогла смыть в первый день волосы. Но это я, еще раз объясняю, это я. Я не ставила целью смывать. Я увидела, что не смылась. Думаю, ну черт с ним, пусть будет. Мне так вполне нравится. Значит, для того, чтобы его смывать, у меня существует вот это вот эта Фитобаня шампунь. Я очень давно за ним наблюдала. Тут очень большой комплекс различных срав. Но в этом шампуне для меня есть одно но. Здесь содержится чистотел. Экстракт чистотел, к сожалению, мои волосы, экстракт чистотела вообще не принимают. Значит, почему я узнала? Я вот здесь вот вот как именно вот этой вот линии. Я вот здесь вот расшифровала полностью весь латинский состав. Поэтому мой вам совет. Значит, перед тем, как покупаете, вы все-таки прочитайте. Потому что, видите, говорю, объем все-таки большой. Вот. И дело в том, что тут лауреусульфат стоит на первом месте. То есть он будет отмывать, он будет пениться очень сильно. Я могу сказать так, мыться вот этой фитобаней, конечно, одно удовольствие. Но на волосы я не использую. Значит, я его использую на волосы только тогда, когда смываю вот это вот средство. Но вот тогда я чего-то его не смог, знаете, я не расстроилась. Я переспала с этим делом. Вот утром встала, утром взяла, смыла, и у меня прекрасно все смылось. То есть я дала возможность впитаться. Вы знаете, у меня очень большой эффект комбинирования. Волосы очень объемные, волосы очень блестят, волосы напитаны. Там, где были лысины и у меня уже все закрылось, потому что больше этого нету. У меня волосы очень пушистый, у меня волос вьется. Вот. И считаю это большим достижением именно чистой линии, потому что именно после применения шампуня и средств чистой линии вот, я вернула себе свои волосы. Считаю вот это средство вообще инновационным средством. Ну, это просто великолепное средство. Это я считаю, что подарок. Бои, кто пишет, что здесь содержатся и какие-то канцерогены, и все прочее, здесь это все содержится настолько в минимальных количествах. Извините меня, но вы же жрете, извините меня, колбасу. А сколько там канцероген? и вы же жрете это внутрь, а это все, говорю, вы просто намажете на голову, а потом смоете. Что впитается, то впитаются, что нет, то нет. Я, я не понимаю, я считаю, что вот это вот полная глупость и дурость, чтобы вот таким вот образом, такие великолепные, прекрасные средства охаивать, обсирать в полном смысле слова. Но пусть эти дуры остаются без ламинирования. То есть они покупают для ламинирования три тюбика, которые стоят по 120 рублей каждый. 91 рубль, и вам пять в одном. И укрепление, и питание, и детоксикация, и, пожалуйста, педикулезность, и питание, и без и ламинирование. Вот. Поэтому, если вы, конечно, глупы и хотите тратить на такую процедуру по 4, по 5 тысяч в парикмахерских, а также покупать вот эти вот все средства, это наносится буквально в один присест, и я наношу на голову где-то э, колпак, но ну, колпак шапка, я держу где-то в течение часа, а дальше, если у меня позволяет вот желание, я практически целый день хожу с такими масляными волосами дома, то есть я это делаю тогда, когда я никуда не иду. И после этого я вот это все смываю. И ну, раньше смывалось нормально, тут я как-то 2-3 часа подержала, вот раз я подержала под шапкой, под, под теплой. А, вот. а дальше я что-то 3 часа, ну, около 2, -2 часов походила, думаю, дай-ка я смою. А фикушки смылась очень сложно. Вот. Ну, смыла. В конце концов я смыла, на следующий день я смыла. Ничего страшного в этом не было. Вот. Поэтому вот это считаю, что два средства. И вот а вот этим средством я смываю вот это репейное масло и, и, и принимаю ванную, моюсь с этим средством. Мне вот это средство очень нравится. Но, к сожалению, читайте, потому что очистотелные волосы не переносит, знаете, никнут практически сразу. Поэтому вот это вот то, что касается вот этих средств. Значит, теперь хочу сказать про вот это средство. Это мягкое да, мыло с маслами, это не ароматерапия. Значит, здесь совершенно не то, что находится. Здесь уже находится стоит э, децептов красоты и 7 активных масел. Вот. Я перелила, перелила сюда. Почему? Во-первых, мне очень жалко было ополаскивать ту мыло и тот запах, который там оставался. А во-вторых, дозаторы в этом флаконе настолько удобные и настолько экономичные, что я уже моюсь, наверное, очень долго вот этим мылом. Вы знаете, я его, никак, вы не можете, я его никогда не смылю. То есть, э, вот сама упаковка и сам дезатор здесь мне очень нравится. Очень эффективно, очень экономно и очень здорово. Конечно, вот такое мыло, и, а вот мыло, оно такого синего цвета, вот цвета ириса. Девочки, купите обязательно, потому что это такой запах. Я умывалась. Я умывалась этим мылом, потому что я не могла. Это э, запах вот, просто одуряющий. Вот вы знаете... Ну, я лучше просто ничего не, слыш не чувствовала. Вот так, с таким же рисом у них есть возрастные вот эти шампуни «Импульс молодости» 45, там тоже с ирисом. Девчонки, в общем, это что-то с чем-то. И мне вот это мыло очень понравилось. То есть я его покупала, покупала, покупать буду. Значит, теперь вот это мыло с ромашкой. Ну вот, показываю вам то, что уже осталось. Это вот осталось от мыла с ромашкой, а это осталось от мыла с королевской органии. То есть вот эти, вот это королевской органией, я с удовольствием моюсь и умываюсь. Вот это у меня тоже, ну, когда есть настроение, А вот это мыло, вот это мыло, кстати, вот этим мылом очень люблю, просто иногда бывает так, что нужно помыть голову. А, ну, я мыла голову достаточно часто. Я вначале думала, что плохо, а потом поняла, что здесь, на данный момент, это неплохо. То есть я мою голову, и дело в том, что там настолько хороший эффект ромашки, что у меня волосы потом после вот этого мыла пушатся и становятся объемными, значительно больше, нежели чем после даже вот этого ламинирования, после всего. Ну, в общем, это каждый пользует, и каждый смотрит, что ему удобно. Дальше девочки, это девушки. Ну, наверное, ребятам тоже будет. Значит, как медик, могу сказать только одно. Здесь находится настоящий экстракт ромашки. Она, видите, она прозрачная, она плохо мыли и меня это очень радует. Значит, здесь мало моющих вот этих синтетических средств упал, но здесь есть экстракт ромашки сам, потому что мыло обладает очень хорошим антисептическим средством. Вы знаете, очень хорошо для подмывания. Вот для подмывания детей, для подмывания девочек, для подмывания самому себе. Летом, допустим, выходите, трусы и трусами на дело о том, что все потеет, потеет и кожа в области заднего прохода, и в области больших половых губ и в области всего. И когда приходишь, все это так зудит и чешется, особенно летом, когда невыносимая жара, что просто не знаешь, куда одеваться. Вот раньше приходилось, даже йодом приходилось мазать, все, это ну, неприятно, это время. Вы знаете, берешь этот кусочек, намыливаешь его. Подмываешься, намыливаешь, лег немножко полежал с этим кусочком, встал, вот Смыл это все, это все высохло, и ты забыл, что у тебя что-то там чесалось и что-то там болело. Девчонки, это просто здорово. Поэтому вот это вот мыло, вот эти мыла, я себе купила с чистотелом, но, к сожалению, с чистотелом это только, ну как, это мытье именно для мытья. А вот волосы я, конечно, им не мою, потому что у меня чистотел не переносит. С вот. королевской органой тоже мою, с вот этим мыльцем, но это совершенно другая история. Теперь, значит, вот это. Это флакон от сухого масла и вроша. Когда-то я очень сильно увлекалась этим, этой, этой фирмой. Больше я и не увлекаюсь, они меня больше не плещают. Единственное, что мне нравятся ли духи. Вот духе мне нравится. На данный момент, наверное, на роли, я все-таки закажу, потому что мне очень понравились на роли. Что мне нравится в этом флаконе? Что я еще тогда отдыхаю у Евраша, потому что они совершенно не, не думают об упаковке. Вот посмотрите, какая упаковка у чистой линии, посмотрите, какая упаковка у Евраша. Это вот, ну, здесь были очень красивые наклейки, но они все приняли потом такой внешний вид, что их пришлось просто ободрать, чтобы не позориться. Но. Сам тюбик от вот этого сухого масла, девочки, не выкидывайте, он очень удобен. Значит, я сюда залила, здесь у меня сейчас э, находится э, экстракт хмеля, то есть я настояла хмель, у нас соседи там выращивали шишки хмеля, к вам тут лезли-лезли, рахли тут к нам прямо в, э, в огород, ну, в нашем саду, и мы веточку сорвали, эти шишки хмеля настояли, и вот я сейчас вот этими шишками хмеля, он прекрасно обладает противовоспалительным эффектом, волосы прекрасно реагируют на хмель, и дает очень сильный блеск. Но, что очень характерно, знаете, когда нажимаешь вот саму вот этот дозатор, вы знаете, дело в том, что он-то предназначен для распыления именно масляного раствора, а не воды. Как вот этот. Вот, вот этот предназначен для распыления водного раствора. Понимаете? Он очень мелкий, и там надо чик-пшик-пшик-пшик. Вот. А вот этим я, допустим, снимаю его один. Я нажимаю один раз, и головы у меня уже отшикана вот этим вот раствором поэтому вот этот дозатор мне очень нравится конечно я покупать не буду его больше мне это сухое масло но у нас много аналогов нашего хорошего масла поэтому не имеет смысла абсолютно покупать вот это в общем и роши вот вся эта франция выручь, не позорились вот вот этот флакончик здесь находится у меня уже не то, что находилось вот в самом этом флаконе, а находится у меня тварь красной щетки. Я его много не завариваю, потому что это красная щетка, это препарат, который содержит и... и и сами гормоны женские, и все элементы, из которых э, составляющие женские гормоны, то есть это очень полезно попить любой женщине. Но смотрите, будьте осторожны, потому что может вызвать и холонные боли, и все прочее, то есть у меня когда-то такое дело было. Но очень уважаю красную щетку, и я ее регулярно завариваю, у меня стоит э, трава красной щетки, купленная в аптеке, и я регулярно ее завариваю, вот в этот флакончик наливаю, и прямо с большим удовольствием иногда вот после умывания пользуюсь и обрыскиваю Значит, еще очень хочется сказать по поводу Биотологии вот роскошная кожа. Очень уважаю вот эту серию. Девочки, если вы еще не пользовались если вы еще не пробовали бархатные ручки Биотологии серию Биотологии потому что я знаю, что бархатные ручки это полное фуфло. Вот эти вот старые крема в персиковых тюбиках, это ужасно. В общем, я не пользовалась и не пользуюсь. Я как-то один раз покупала, мне совершенно не понравилось. Но вот серия Биотологии я делала это в предыдущем видео, серию Биотологии просто великолепно. Это инновационные разработки. Здесь содержится великолепный восстанавливающий комплекс для кожи рук. Он предназначен для 28 дней, то есть вы на ночь намазываете руки и всю ночью ложитесь, засыпаете, утром просыпаетесь. Руки действительно великолепные, руки действительно хорошо на это все реагируют, поэтому серию бьютологи я имею обязательно. И вот у меня еще один, вот этот заканчивается флакончик, еще один такой же я покупала врачу в подарок, но, к сожалению... Я решила не дарить, хоть и сама врач, я решила ей не дарить, потому что поступил человек не очень хорошо. Вот, Поэтому э, это действительно очень хороший подарок, это действительно роскошная вещь, действительно роскошная получается. И я обрабатываю не только руки, я а я обрабатываю кожу полностью. У меня было так, что я, допустим, скрабом сделала себе полностью кожу для тела после ванны, а дальше взяла один вот такой тюбик и полностью его израсходовала на свое тело. То есть один раз я побаловала свое тело э, тем, что восстановила практически э, косо, э, кожную, ну, эпителии и слои, слои кожи восстановила вот таким вот кремом. То есть здесь надо читать, здесь надо не то, что здесь надо просто смотреть состав, здесь надо смотреть то, что -то и масло какао, и депантенол, и инновационный натуральный компонент структурин. Поэтому вот э, не надо думать о том, что это только для рук. Нет, это для кожи полностью. Он прекрасно восстанавливает. Я почему еще не сказала, вот у Евроше единственное, что мне понравилось, не понравился, у них крем для рук. Самый простецкий крем, который они предлагают, там по два, по три тюбика, по четыре флакончика. Ну, вот это я уже смеюсь. Вот, э, великолепный крем, и эффект у него был просто потрясающий. И я начала искать вот наши крема, которые обладают таким же самым эффектом. Ну, я бы не сказала, что я нашла именно тоже. же. Я считаю что бьюто это великолепная находка для всех вот ну, для девушек, для женщин. Особенно для девочек с проблемной кожей. Но проблемная кожа, девочки, это сразу говорю. Попейте, пожалуйста, вот этот вот отвар красной щетки, который я себе завариваю, я им говорю, попейте, потому что у вас нарушен гормональный баланс. Если у вас в организме нету достаточного количества гормонов, либо они находятся в дисбалансе друг с другом, у вас будет плохая кожа. Поэтому... Перед тем, как хайить все вот эти вот э, средства, которые вы покупаете, вы сначала пропейте вот это вот все, а потом обработайте вот, вот, таким, вот таким вот бьютологи. Бьютологи рекомендую вообще для всего тела, для лица, для тела, в общем, э, если кожа сухая, не нравится, вот для рук, э, вот, либо на 28 дней. Я даже вот одно время делала даже несколько тюбиков покупала и по нескольку раз, вот через день не через день, а так вот, каждую неделю полностью обрабатывала тело ну, в общем, я пока довольна тем эффектом который получился, в общем я рассказала вам про все то, что я теперь имею, что я теперь пользую а вот вот это репельная масло я буду покупать регулярно и постоянно мне очень понравился от него эффект вот, конечно, фитобаня ну, я не могу сказать что я буду его покупать, просто мне очень, мне очень было интересно но судя по тому что он содержит именно с чистотелом у меня очень не идет для волос и вот этот шампунь конечно я покупать не буду потому что у меня идут совершенно другие там не очень пошел шампунь чистой линии с хмелем два в одном вообще великолепно волосы отреагировал на него вот она вот это только из-за того что здесь содержит и страх чистотела вообще волос никакой не принимает поэтому девочки переводите все не, не решите не это, само переводите с латинской языка сейчас это все очень просто делают даже не знаю ни одного языка очень много программ по которые переводят все это вот поэтому пользуйтесь знаете читайте пишите отзывы смотрите сами выбирайте вот очень много хороших сейчас наших у нас в магазинах в обычных продаются косметических средств которые совершенно не нужно идти покупать в Литуаль и покупать как-то сумасшедший клиник, который такой вот тюбик будет стоить, допустим, 3-5 тысяч. Не нужно этого делать. Не, не нужно просто тратить свои и так тяжело заработанные деньги э, на какую то фуфло, импортное фуфло, которое у них там будет стоить ровно столько же, сколько стоит вот эта прелесть у нас. Но вот это уже ламинирование я называю за копейки. Девочки, большое спасибо всем, я спешу, тороплюсь, но вот хотела высказать и высказать.